Вы слушаете Трансмировое радио, в эфире еврейская программа Ларееха. Раби Шауль писал, «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, мы на волне программы Лереха, что значит ближний, у микрофона Дмитрий Берлин и Татьяна Робок, евреи, которые хотят послужить вам. Тема нашей передачи связана с вопросом, что такое церковь. Дмитрий, скажите, пожалуйста, почему в еврейской среде слово «церковь» вызывает отрицательную реакцию? Начнем издалека. В 20-х годах прошлого века Советская Россия приняла программу по ликвидации безграмотности населения. Она получила название «Ликбез» – ликвидация безграмотности. В народ были посланы самые грамотные студенты, чтобы обучать малограмотное население бывшей Российской империи. Сегодня мы попробуем своего рода ликбез провести. Мы поговорим о сложностях взаимоотношений между еврейским народом с церковью. Почему мы имеем то, что мы имеем? Если спросить у обычного еврея, что он думает о церкви, как о слове или организации, то скорее всего вы услышите следующую фразу. Причем тут мы, евреи, и причем здесь церковь? В еврейском мировоззрении церковь это нечто чуждое, нееврейское, не еврейское, то о чем порядочный еврей говорить не будет. Очень немногие из моего народа знают, что само слово «церковь» имеет еврейское происхождение и тесно связано с нашим народом. Впервые слово «церковь» мы встречаем на страницах Торы. Да, именно на страницах еврейских писаний. Мы встречаем это слово, когда Моисей описывает избранный народ особым словом – «кагал» – «собрание избранных». Конечно же, мы все знаем слово «кагал». Очень часто его кричали наши мамы, когда мы с друзьями шумно играли. Прекратите этот кагал. Или когда собиралась большая шумная толпа, кто-то спрашивал, что это за кагал? Однако, мало кто на самом деле знает, что кагал это не шумная толпа, а собрание избранных, тех, кто поверил словам Моисея. Причем же тут кагал и церковь? Давайте разбираться в сути вопроса. Примерно во втором веке до нашей эры по просьбе египетского царя Птолемея Филадельфа 72 еврейских книжника сделали перевод Танаха для Александрийской библиотеки. Танах ⁇ это аббревиатура Ветхого Завета. Когда они перевели Танах с еврейского на греческий, то слово кагал ⁇ собрание ⁇ они обозначили греческим словом «эклезия» собрание избранных. Спустя 200 с небольшим лет была написана другая еврейская книга под названием «Новый Завет» – «Бритхадаша». Именно этим словом «эклезия» авторы Нового Завета обозначили группу евреев, которые последовали за Мессией и Иисусом. Переводчики Нового Завета с греческого на русский слово «экклезия» перевели как слово «церковь». Итак, слово и термины родились в еврейской среде и были еврейскими понятием. В чем же тогда причина такого негативного отношения нашего народа к этому слову? История наших взаимоотношений, история взаимоотношений еврейского народа и церкви не самые радужные. Много зла было сделано теми, кто называл себя христианами и связывал свое имя с церковью. Но вначале это было не так. Если мы вернемся в первый век нашей эры, то мы увидим совершенно иную картину. В Новом Завете или в Евангелии мы читаем, что тысячи евреев присоединялись к церкви или собранию избранных. Для них это не было предательством. Напротив, Естественным подтверждением их верности Богу, Богу Авраама, Исаака, Иакова и тому Мессии, которого Бог послал в этот мир. Для чего? Чтобы разрушить стену греха и проклятия, которая была между человеком и Богом. И Бог определил место, где этот мир возможно получить. Кагал, по-гречески «экклезия», а по-русски Церковь. Давайте вместе славить Бога, давайте петь Ему хвалу, давайте вместе славить Бога. Давайте беть ему валу, Давайте вместе славить Бога, Давайте петь ему валу, Давайте вместе славить Бога, Давайте петь ему валу. Семьницари Израиля возьмите свои голоса и поклонимся ему, ведь он живой, он всем Израиля всем свои голоса и поклонимся ему. Давайте Давайте петь ему хвалу, давайте вместе славим Бога, давайте петь ему хвалу, давайте вместе с вами Бога, давайте петь ему хвалу, давайте вместе с вами Бога, давайте петь ему хвалу. Всевышний Израиля Возвесим свои голоса И поклонимся ему Ведь он живой, он спаситель наш Всевышний Израиля Возвесим свои голоса И поклонимся ему Давайте вместе славить Бога. Давайте петь ему валу. Давайте вместе славить Бога. Давайте петь ему валу. Давайте вместе славить. Бога. Давайте петь ему валу. Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу Лерыеха. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое Радио, передача Лерыеха, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr собака Брест. Бивай. До следующих встреч. Шалом.